Добрый вечер, друзья! Завтра, с 1 апреля, как говорят по-английски, All Fools Day, день всех дураков, начинается оплата за газ недружественными странами в рублях. Путин указ подписал, ну теперь могут спокойно покупать, платить рублями, а рубли покупать, естественно, у единственного эмитента рублей тоже в России. Но уже там за евро, за золото или за критически важный импорт, это уж как придется. При этом глава Минфинас Франции уже сообщил, что Париж и Берлин не принимают ультиматума России и не будут платить за газ в рублях. Ну, посмотрим, зачем они будут платить и топить. Действующий же контракт на поставку газа будет остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты. Это прямая речь Путина. Запорожский завод «Моторсич» запрашивал у производителя БПЛА «Байрактар» возможности распылять аэрозоли. Об этом говорят документы, опубликованные Министерством обороны России. Боюсь, что на старости лет героя Украины Богуслаева, владельца «Моторсичи», ждет национализация, Причем невзирая на его и заслуги, в том числе и перед православной церковью. На фоне многочисленных скандалов с украинскими беженцами в Европе премьер министр Дания Метта Фредериксен заявил, что украинским гражданам нужно готовиться к возвращению на родину. Заметьте, боевые действия в разгаре, а Европа уже устала. Видимо, она готовилась принять беженцев ненадолго, на месяц-два, на передержку, как собачка. Не получится. А это фото с места крушения одного из двух сбитых сегодня вертолетов Ми-8. Он уже опознан. Это Ми-8 МСБ. Бортовой номер 864 у Полтавской 18-й авиабригады. На борту его было 17 озонцев, при этом два из них выжили, Один из адесит, другой старший лейтенант Главного управления разведки. Их спасло то, что они раскр... сидели возле раскрытых дверей и при уничтожении вертолета их просто выбросило. Остальные погибли. Что важно, это лишь два сбитых вертолета. Всего же было 4 Ми-8 в сопровождении ударного Ми-24. Эти три ушли. Очень интересная новость. Увольняется глава французской разведки генерал Эрик Видо по причине недостатка в работе разведки в период украинского кризиса. Ну а в кадр телеканала «Аль Джазира» неудачно попали вооруженные дозубовые боевики киевского режима, которые выгружались из машины скорой помощи. Это очередное подтверждение того, как они прикрываются красными крестами. Между тем тарифы на транзит нефти по территории Украины возрастут на 30%, то есть по нефтепроводу дружба. Естественно платить за это будут наши европейские недружественные партнеры и платить в рублях. Пока политики соревнуются в антироссийских инициативах в Братиславе, Любляне, Мореборе и других городах, сравнивают символику гитлеровских войск и полка «Азов». Напомню, «Волчий крюк» на Западе нигде не запрещен и не приравнен нацистской символике, поэтому британская «Таймс» и многие другие позволяют себе открытую рекламу полка особого назначения «Азов», признанного Конгрессом шаня нацистской организацией. Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. Об этом заявила говорящая глава Зеленского Люси Арестович. На самом деле еще далеко не все, но мы над этим работаем. А в Катале завершился 72 й конгресс Международной футбольной ассоциации ФИФА. Там ожидалось исключение России из этой организации, так как был включен пункт об исключении без отношения стран, но в результате этот вопрос даже не поднимался, но при этом состоялось голосование о придании русскому языку статуса официального ФИФА. Самое интересное в том, что за это проголосовало 187 стран, против было только 4. И кажется, Международный экономический форум в Петербурге в этом году все-таки состоится, как и планировалось, 15-18 июня. Что интересно, участие в нем подтвердилось 69 стран, среди которых Австралия, Британия, США, Катар, Египет, Венгрия, Германия, Франция, Австрия, Болгария, Япония, Израиль и другие. То есть, судя по всему, вот эта фраза «весь мир с нами» звучит сегодня несколько по-иному. Действительно, весь мир... Но вот не с ними, а с нами. Хотя, к счастью, надо уточнить, что не весь все-таки. Потому что Госдепша объявил, что с 11 апреля граждане страны смогут выбрать в паспорте Гендер Икс. Безумно рад этому безумно толерантному инклюзивному шагу. Ну и напоследок напомню слова, написанные Астернаком в 1941 году. «Чего бы вздорного вражда не говорила, ни в чем не меряйся с врагом, тебе он не мерил. Ну и там все. Всего вам добро. До свидания.